Видно и слышно, это отлично. Я надеюсь, у вас хорошее настроение. В первую очередь я хотел бы поздравить всех новичков, которые начали уже бизнес, которые вступили, сделали, приняли для себя решение и сделали этот важнейший шаг в вашей жизни. Я хотел бы рассказать немножко о себе, если позволите. Меня зовут Ахмед, фамилия моя Мередов. Я сам родился в городе Ашхабад в Туркменистане, да, страна Туркменистан. Мне 28 лет, прожил я в Туркменистане 25 лет, и последние три года я уже живу в, Тур в Турции. Честно говоря, намерен здесь оставаться, дай бог. Вот, посмотрим, как пойдут дела. А расскажу немножко о своей истории, как я вообще вляпался в это, как я пришел в этот бизнес и, в принципе, о, о себе. Я ничем не отличаюсь ни от кого из присутствующих здесь сегодня на этой конференции. Я такой же обычный человек, как и вы все. Я, как и все, в принципе, да, ходил в школу, после школы я пошел в университет, поступил. Учился я, кстати, в Беларуси. это мой как тоже мой родной почти город. Я его считаю родной, родной даже страной, потому что я учился там 5 лет и жил там 5 лет. Я кайфую от этой страны, вот так вот скажу. После того, как я закончил университет, соответственно, как и говорят все наши родители, и мне это говорили мои родители, иди сынок на работу, и все будет у тебя хорошо. Ну, я же не знаю этот путь жизненный. Конечно же, любой человек э, слушает своего родителя, так сказать. Пошел я устраиваться на работу после университета по своей специальности, кстати, я закончил на, в сфере туризма. Э, Первый же, на первом же рабочем месте мне, у меня спросили, есть ли у меня опыт, и дали понять, что нам такие не нужны. Очень было сильное разочарование, я вам так скажу. Многие, наверное, переживали такие моменты. После этого меня забрали в армию. Да, потом я пришел начал работать в принципе пошел все-таки по стопам как и все да то есть иди на работу я пошел на работу окей я работал все это время но всегда в голове я понимал что возможно есть какой-то другой путь который позволяет зарабатывать больше и тратя меньше времени где можно уделять больше времени себе самому и своей семье где можно больше путешествовать и так далее я всегда знал что есть какой-то такой путь есть такая возможность но я продолжал работать. Параллельно со своей работой, э, мои амбиции перетекли на то, что я решился открыть небольшое свое предприятие. Это не, даже не предприятие, я был предпринимателем, можно так сказать. Я открыл, э, можно сказать, небольшой аквариумный бизнес. Я очень сильно начал увлекаться аквариумами и параллельно со своей основной работой я начал заниматься аквариумами. Э, это был маленький бизнес, не скажу, что он мне принес много прибыли. Ну и, соответственно, не каждый себе мог позволить на то время аквариумы, в принципе, как и сейчас, наверное. После того, как у нас в Туркменистане стало, так сказать, не очень хорошо, я это прочувствовал, наверное, прочувствовал как-то, я не знаю даже, может быть, просто мне уже надоело, что ничего не меняется в жизни, что постоянно одно и то же, работа, дом, работа, дом, работа, дом, и это вся суета, одно и то же начинает э, надоедать. Вот эти серые будни, как по мне, они надоедают. Я просто сделал большой для себя выбор и сделал большой шаг. Я собрал свою семью, у меня была еще тогда дочка, ей было полгодика. Я принял это решение, мне, меня все, опять же, отговаривали, говорили, что будет тяжело, не нужно этого делать, э, ты не справишься, вдруг ты вернешься. Но я для себя решил конкретно, что я это сделаю. Мне на все наплевать, это моя жизнь, я хочу жить по-другому. Я взял свою жену, семью, можно сказать, э, в руки и свалил с страны, вот так можно сказать. Переехал я в итоге в Турцию. Почему в Турцию? Потому что здесь для нас сюда более проще, что ли, приехать. Была бы возможность куда-то в другое место поехать, с удовольствием поехал бы в другое место. Но в Турцию так в Турцию. Опять же, я приехал сюда, э, первым делом, что я начал делать, я приехал в чужую страну, не зная никого. Хорошо, что у меня, конечно, были братишки здесь, э, которые здесь давно уже был, был братишка на Кипре, да, я в первую очередь приехал на Кипр. Э, хоть какая-то была поддержка, но первым делом, что я начал делать, как вы думаете, искать работу. Что же еще делать, где ты не знаешь никого? Э, очень долго я искал работу, в итоге я нашел э, мой путь к э, Считайте, я начал с чистого листа, и мой путь начался, если я где-то в Туркменистане работал уже на хорошей даже должности, можно так сказать, за счет своего высшего образования. Я начал опять с низов. Я устроился, очень долго искал работу в отелях, но туда не, не брали без языка, а у меня не было тогда еще языка, когда я только приехал. И в итоге я устроился официантом. Мне было 25, 26 год шел, я строился официантом. Для меня было это немножко э, как-то неправильно, наверное. Вот. Но на этой работе я добился очень быстрых результатов, э, стал в итоге через пару месяцев администратором и даже бариста. Я научился варить и рисовать на кофе, что в принципе для меня это было просто какой-то космос, потому что я не знал, что это такое, никогда даже не сталкивался, но скажу по своему примеру, что всему можно научиться. В общем, таким образом, я переехал после этого в Турцию, уволился с работы, переехал в Турцию. Прошло еще годика-два, я понял, что где бы вы ни находились, куда бы вы ни поехали, ваша работа или работа везде будет работой нигде она не специфическая. Если вы хотите что-то новое для себя, хотите возможности, пожалуйста, бизнес для вас. Сетевой бизнес значит для вас. Последняя моя работа, где я отработал, это был отель. Я отработал один сезон, это было полгода. И я все эти полгода работал без выходных по 12 часов. Думаю, кто знает, что такое такая работа, да, тот меня поймет, я даже объяснять не хочу и даже вспоминать не хочу. После того, как сезон закончился, я понял, что все, пора искать что-то новое. Я полез, конечно же, в интернет, я начал искать заработок сначала, как и у всех новичков, которые сейчас присутствуют, да, у меня такие же были страхи, я думал, стоит ли мне это делать, не стоит ли мне это делать. А надо ли мне это, может пойти работу искать, как говорят в принципе до сих пор мои родители, мне иди найди работу и работай. В итоге я полез в интернет, написал заработок в интернете и познакомился со своим э, куратором, со своим спонсором, сейчас другом. Я очень рад, что познакомился с ним, это Андрей Санцевич, э, на данный момент со статусом Sapphire 25. Он рассказал и показал мне возможности этого бизнеса. Как и любой куратор, который здесь э, сейчас работает и занимается предпринимательством или же, можно сказать, бизнесом, кому как удобно, так и называйте. Но суть остается в одном. Любой человек, который здесь занимается этим бизнесом, куратор, он помогает вам. Он вам помогает э, разобраться в системе, он помогает вам увидеть возможность. Так что совет от меня, просто вот новичкам, да, перестаньте бояться это раз уберите все страхи, уберите мне окружающих, просто посмотрите глазами возможностей, какие возможности дают, дает вернее этот сетевой бизнес. Какие возможности дает эта система, форсаж инфо, в частности, я про нее сейчас вам говорю. После того, как я прошел все обучение, все этапы, как и все, в принципе, здесь, мы все и работаем по четкой, пятишаговой системе, я пришел, я посмотрел презентацию, на, мне написал Андрей, э, мы с ним пообщались, познакомились, он мне дал понять, что ничего не меняется, я уже на тот момент понимал, что реально ничего не меняется, но он дополнил э, ту, наверное, э, пустоту, которая у меня была, вот это, может, вытеснул страх и да, да, поставил свою вот эту возможность. И после этого, после четвертого шага, все равно, я вам скажу честно, признаюсь, да, я испугался, наверное, что ли, или же мной овладел страх, я зарегистрировался в марте, я приобрел э, интернет-магазин за 36 долларов, после этого я исчез, можно так сказать, <смех> на два месяца. В марте я зарегистрировался, получается, где-то в июне я начал уже, да, в июне я начал. И что меня остановило, да, как и у многих, остановило мнение окружающего своего, своего близкого человека, можно сказать, мнение окружающих людей. Вот что меня остановило. Мне сказали, что не надо, тебя могут обмануть, да это все развод. Это лохотрон, это все такие любимые фразочки людей, которые сами ничего не делают, сами ничего не могут и пытаются отговорить еще и тебя, при этом тянут тебя также вниз за собой. Поэтому, ребят, слушайте не окружающих, слушайте тех людей, которые здесь уже работают, которые занимаются этим бизнесом, которые знают, что такое это, с чем это едят, которые зарабатывают непосредственно деньги. Это все равно, что если, если у вас болит зуб, и вы пойдете не к стоматологу, а к сантехнику спрашивать у него э, какой-то совет, понятное дело, что он вам не поможет. Согласны? Просто отметайте страхи, серьезно, отметайте. Они вам не помогут ни по жизни, ни в бизнесе, нигде не помогут. Я от этих страхов избавился, я очень благодарен всему тому, что произошло со мной после того, как я познакомился с Форсаж Info и с компанией GNS, соответственно, и с всеми этими людьми, которые здесь на Форсаж Info занимаются этим бизнесом. Я также стал частью этой большой семьи. Я этому очень сильно рад. С того времени, с июня, получается, я вот занимаюсь уже сколько? Восьмой, наверное, месяц. И ни, ни, ни один день, ни одну секунду я не пожалел, что я тогда принял решение. Я просто сказал себе, как я принял решение, соответственно. Я просто себе сказал, что если сейчас я следую своим страхам и не начинаю этот бизнес, а через год, через два Андрей мне напишет и скажет, слушай, Ахмед, помнишь, ты год-два два или там год назад сказал, вот мне неинтересно, я не хочу, например, или же просто остановился, не пошел дальше обучаться и не начал а это оказалось бы правдой. Я просто это себе представил. Попробуйте себе представьте. Эта картина вас не обрадует, поверьте. Если вы думаете, что это там где-то обман, а на самом деле это оказывается правдой. Это, это, наверное, самое худшее, что может быть. История моя подходит к концу. Восемь 8 месяцев я уже занимаюсь этим бизнесом. Я, я сейчас в статусе... Нефрит. Uh, у меня в команде есть восемь активных партнеров, которые со мной вместе развивают. Это свой же бизнес, вместе мы развиваем общей командой, все делаем. И еще раз выражаю благодарность, uh, во-первых, uh, Форсажу, то, что есть такая крутая система, то что, мы, то, что Форсаж помогает сплачивать людей, то, что этот бизнес взаимоотношений. Я очень многому здесь научился. Это бизнес развития. Поэтому если вам говорят, инвестируй в себя, и я вам скажу, инвестируйте в себя, то реально просто инвестируйте в себя. Перестаньте думать мышлением бедного человека. Где взять деньги? У всех есть такие проблемы. Где взять деньги? А что будет так? А что просто? Вот возможность. Вы берете или не берете? Как сказал богатый папа роберта Киосаки, у вас две проблемы будут в жизни. У, у тебя... Или очень мало денег, или очень много денег решать, конечно же, каждому. Расскажу немножко про систему нашу. Да? Система Forsage Info уникальна. Не побоюсь этих слов, она уникальна. Потому что здесь есть все, что вам нужно. Здесь есть и библиотека, есть тренинги каждые в неделю 2-3 раза. Есть и книги, есть анализ рынка других компаний. Здесь есть все. Система обучения, рекрутинг воронка, все встроено в одном месте. И самое крутое, что это, это обыкновенная бизнес-сеть, только мы делаем бизнес дополнительно к этому зарабатываем деньги. Можно в Инстаграме посидеть просто на фотке, поглядеть, полайкать, ничего в голове не прибавится. А можно посидеть на форсаж изучить очень много для себя информации, познакомиться с кучей крутых людей, которые зараб умеют зарабатывать по 2-3 тысячи и больше, даже более большие цифры, называть не буду. Все новички, которые прошли обучение, знают то, что после прохождения четвертого шага, а это общение с, от, с одним из наших лидеров, у вас загорается таймер 5 дней, Ровно 5 дней. И лидеры на этом моменте вам говорят, как вы думаете, почему 5 дней. Так я вам еще раз напомню, и вы еще раз подумайте, почему же все-таки 5 дней. 5 дней дается только потому, что в этом бизнесе не будут ленивые и те, кто реально не хочет что-то менять в своей жизни. Те, кто только находит для себя отмазки. Вот и все. Условлюсь на том, что не обязательно ждать прям срок в срок и принимать решение, то есть пять дней, вот сейчас секунда закончится, я вот пойду, куплю и начну, начну, не куплю, а начну, вот инвестирую в себя и начну бизнес. Не надо этого ждать, можете не ждать. Если вы готовы принять решение, принимать его прямо после четвертого шага. Не надо ждать. Пять, каждый день, каждый час – это деньги. Мы не привыкли так считать, мы не привыкли так жить, это понятно, но в этом и есть как раз-таки разница в мышлении богатого и бедного человека. Богатый человек никогда свое время просто так не теряет, а бедный человек не знает, что такое цена времени. Он знает только то, что надо пойти на работу, и работа – это самое важное. Не потерять бы ее, иначе 200 долларов лишусь. Многие думают так. Поэтому мой вам еще да, такой небольшой совет – просто примите решение. Это самое лучшее будет, что вы для себя сделаете. Вы примете решение, вас познакомиться с еще больше, большим количеством людей, которые находятся в чатах, в рабочих чатах. Вы, у вас поменяется мировоззрение, у вас появится очень много новых друзей, которые также, ваши единомышленники, которые также делают, меняют что-то в своей жизни. Расскажу вам немножко, у меня здесь такой, такие есть часы. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Вот такие вот песочные часы. Как вы думаете, зачем я им вам показываю, ну я вам сейчас расскажу, в принципе. Подумайте э, просто вот на секунду да, о своей жизни. У вас, э, у нас есть прошлое. То, что уже прошло, и мы не можем никак поменять. Все, оно уже ушло. У нас есть будущее, будущее которое мы не знаем. Смотрите, я закрываю, вы не знаете, сколько там песчинок. Никто не знает, ни я не знаю, ни вы не знаете. Вы не знаете, сколько там песчинок, у вас может быть и мало песка там в будущем, может быть и предостаточно. Опять же, мы не знаем этого. Мы знаем только что? Только то, что есть здесь и сейчас. То, что у вас сейчас идет время, то, что вы меня сейчас слушаете, это и есть здесь и сейчас. Поэтому не тяните, не теряйте. Мы не знаем, сколько здесь песка, мы не знаем, сколько нам осталось. Все мы не вечные. Еще раз повторяюсь, принимайте решения, отметайте страхи. Они у всех есть, это нормально. Страхи есть у всех. Это нормально. Их можно побороть. Я это на своем примере знаю, их можно побороть. Их можно просто взять и выкинуть или же закрыть где-нибудь у себя там в голове, в сундуке, далеко-далеко, очень далеко. И как только вы избавитесь от страхов, поверьте, вот эти вот возможности, вот этот прилив сил у вас вот здесь он в душе, вот здесь в сердце у вас появится. Вы начнете жить по-другому, вы начнете радоваться. Вот те, кто ходит, да, новички, многие, я уверен, что до сих пор ходят на работу. Вы ходите на работу, например, вы с утра просыпаетесь, поете вы утром? Я думаю, не поете. А я пою, я радуюсь. Каждое утро просыпаюсь, улыбаюсь, смеюсь, потому что... Жизнь такая, жизнь поменялась. Раньше я, я был таким же. также я вставал, опять работа, Блин. пошел. Пришел, 12 часов отработал, особенно этот отель, я не могу прям его забыть. И отработал, пришел домой, дочку не видишь, жену не видишь, поспал, проснулся, пошел на работу. Все по кругу. Сейчас у меня есть право выбора. Я работаю так, как я хочу, я работаю со своего телефона, я работаю с компьютером, я работаю там, где я сам хочу, и я получаю ровно столько, сколько я сам делаю. Буду ничего не делать – не получу. Начну активно работать – получу, значит, много. Все зависит от меня. Моя жизнь в моих руках. В начале моего пути, да и сейчас, как я и сказал, моя мать родная мне говорит, иди все равно на работу зачем тебе это, я понимаю, что она не со зла, она, она не знает этих многих вещей, я понимаю это, я не виню ее ни в чем, и вообще родители это святое, я их ни в чем, я спасибо, я благодарю только за их за то, что они мне дали жизнь, но я одну вещь понимаю, что это моя дальше жизнь, они дали мне жизнь ее. да, они мне дали эту жизнь, они меня одели, воспитали, образование дали, окей, но дальше все на мне, у меня своя сейчас семья, да, вот, меня окольцевали. Это моя жизнь, это не чья жизнь. И если даже мне кто-то скажет, остановись, у тебя ничего не получится, я ему скажу, пошел далеко. Так как это, опять же, моя жизнь. Я хочу жить по-другому, я хочу делать так, как я хочу, а не как кто-то. Я не хочу жить чьей-то другой жизнью. Поэтому и вы также начните делать. Вы сами увидите, как вы начнете меняться вы это сами увидите, вы почувствуете это внутри, вот здесь почувствуете, какой то кайф, когда вы никому не привязаны, вы не привязаны к месту, вы не привязаны к никакому начальству. У вас есть свобода действия, перестаньте бояться потерпеть неудачу, перестаньте слушать мнение окружающих, перестаньте бояться сделать какую-то ошибку. Если вам чего-то надо бояться, так это только бедности. Это вам нужно бояться только того, что вы не оставите после себя ничего в этой жизни, никакого следа. О системе, еще раз, у вас есть пять дней, пять дней для принятия решения. Кто-то может это принять за один день, кто-то может за два дня, а кто-то может сразу принять это решение после четвертого шага. Сделайте решение, поговорите со своим куратором, куратор вам никогда не скажет что-то плохое. Поговорите с ним, посоветуйтесь. Не надо советоваться с кем-то на стороне. Я сделал эту ошибку, я советовался на стороне, и за это я поплатился двумя месяцами отставания от своего же графика. Поэтому не теряйте времени. Время – деньги. Не просто так это говорится. Проходите обучение, делайте все, что вам говорит куратор. Говорит посмотреть видео, презентацию, посмотрите. Говорит пройти тест, проходите. Как он вас направляет, то же самое сделайте, пройдите по системе обучения, она бесплатная для всех, ничего нет в этом сложного, просто включите свой мозг, отключите старое мышление, которое вам давали в школе, где вам говорили, что вы ничего не сможете, ничего не начинаете, идите на работу, и у вас все будет хорошо, и может быть вы когда-нибудь станете директором компании, это все миф, это давно уже все миф, это не работает. Ни одной сейчас нет компании, которая заботится, я имею в виду про работу, которая заботится о своем сотруднике. Ни одной. В, же, в сетевом же бизнесе это все наоборот. Каждый человек здесь заинтересован в успехе друг друга. Здесь все, взаимо, все взаимосвязано. Здесь одна сплоченная семья. Не просто так это говорится, что здесь одна семья. Все, здесь, здесь все друг за друга горой. Поэтому пройдите обучение, пройдите четвертый шаг в обязательном порядке. И, конечно, после этого все, что остается вам сделать, простое, примите решение. Нет никаких отмазок, нет денег, нет времени, это бред все. Это, вот, не обижайтесь, честно, не обижайтесь. В это не верится, просто не верится. Нет таких отмазок, не бывает, не бывает. Есть и деньги, есть и время, когда ты хочешь. Я сам так отмазывался, я знаю, что это такое. Я тоже говорил, нет денег. Времени я не говорил, я знаю, что 2-4 часа в сутки у всех, и время распределяешь только ты сам. Я отмазывался так, что нету нет денег. Или там, не сейчас надо поговорить. Это все отмазки. Перестаньте отмазываться. Вы только делаете для себя хуже. Я обращаюсь к вам, новички. Это вы просто делаете к себе, себе хуже. Каждый, кто принимает решение, его жизнь после этого начинает меняться. Это нужно сделать просто всерьез. Перестаньте думать, что... Сетевой – это плохой бизнес, там или нехороший, или же какой-то там, я не знаю, у всех какие-то разные мысли. Это все равно, что сейчас, в 21 век, сказать, что телефон – это зло. Может быть и так, в соцсети может быть и зло, но это как, знаете, как, как вам сказать, это как все равно, что вы пришли с каменного века и говорите «О, сетевой», многие говорят. Что это? Это все обман. Мне нечего на это сказать. 21 век на дворе. Люди зарабатывают сейчас по-разному все. Но сетевой, он может быть не идеален. Он просто лучший. Это лучший выбор для человека. Потому что ты здесь общаешься с людьми. Мы просто общаемся. Все. Общаемся. Мы живем жизнью. Это жизнь. Это даже не работа. Это просто внутри тебя. Это жизнь. Поэтому мой вам совет, слушайте куратора, это первое. Перестаньте считать себя умным или заумным, который говорит, я все знаю, мне ничего не надо, я слышал то, я слышал это, я знаю, это я изучал. Отключите свои мозги, включите мозги в сторону своей мечты и начните просто изучать информацию. Никто вас не заставляет, никто вас не бьет палками. Начните, это ваша жизнь. Начните что-то делать, менять, перестаньте ждать чуда, перестаньте надеяться на что-то. Возьмите жизнь в, свою, в свои руки, в свои руки. Вам никто больше ничего не даст. И третье, э, я в этом убедился не раз уже, и многие это знают, нет неуспешных людей. Есть просто нетерпеливые, особенно в нашем сетевом бизнесе. Нету здесь неуспешных Запомните эти слова, можете даже лучше записать. Пару слов буквально э, расскажу. С Советы, как не нужно делать. Да? А, как вам не нужно делать? Отходить от системы, это, конечно, в первую очередь. Потому что, признаюсь честно, я сам немножко отходил, и это было чревато для меня самого. Это буквально, я ну, я очень быстро осознал, что я сделал неправильно. Просто не отходите от системы. Делайте все четко по системе. Говорится сделать так, делайте так, говорится сделать это, делайте это. Ничего в этом плохого, постыдного нету. Просто отключаете мозг или там, берете свой мозг, даете куратору и говорите, говори, ты, ты профессионал, ты знаешь, что здесь делать, я слушаю тебя, мне нужны бабки или там, мне нужны деньги. Я тебя слушаю, говори, что надо делать. Точка. Все. Легкотня. дня. Сложно? Не думаю, что есть что-то сложного. Много раз уже сказал, принимайте решение, но без этого никак. Вас никто заставлять не будет, без этого никуда, пока вы сами не примете решение. Поэтому, э, если у вас есть мечта, оберегайте ее. И если кто-то вам скажет, что у тебя ничего не получится, или у тебя ничего не выйдет, эти люди, у этих людей у самих ничего не получается. Поэтому они вам и так и говорят. Поэтому ставьте цели, добивайтесь. У вас есть все. Форсаж, который работает для вас. Кураторы, которые работают с вами и для вас. Принимайте решение, стартуйте. Все только в ваших руках. Я заканчиваю. Я хочу вам пожелать всем, в первую очередь, здоровья. Это самое важное. Без здоровья никак, особенно в, эти, в эту пандемию. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Берегите себя, своих близких. Всем добра. Принимайте решение, ребят. Отметайте страхи. Просто вот отметайте. Поэтому всем пока.